<связывая> Всем привет Ну как пирожки? <связывая> У Полинки сыр швисит, Как лапша Поставил, <связывая> да? О, смотри, как хорошо Кушайте, сейчас картошки будут готовы. Мы в Пеский сад Пеский сад? У, -у, -у. Сад? Да. У вас Мы... обед? <клышко> да. Да. Хорошо Это хорошо Это А вы кто? А а -а -а -а. Только... Да о, повар. Няня. Мама, Няня. Спасибо. Ага. Мама. Как мини-пицца, да? Ага. Приятного аппетита кушайте. Спасибо. Ага, давай. Так, всем привет, друзья, еще раз. Сейчас я готовлю пироги. А, жарю на масле. Это у нас здесь. Привет, друг. Здорово. Как? Ты знаешь, что мама не любит это слово? Привет. Пирожки кушай. Сейчас картошка сделаю. Толчоночку сделали. Вот начиночка. Вторая. А зачем? Это с э, колбасой с сыром. Угу. Угу, так, ну вот, друзья, я дожарила пироги. Так, подсветку надо убрать, наверное. Ладно, сейчас, секунду. Свет включила. А, так лучше, конечно. А, дожарила пироги. Это у нас... К, а, эти у нас... Эти пироги у нас... А, Колбаса-сыр. Это с картошкой. Целых два тазика получилось. Осталось еще тесто. Это остатки там колбасы картошки прилипло. А, осталось тесто и вечером сделала еще подюшки. Ну, я так устала. Сегодня с 5 утра на ногах. А, в огороде работала. Траву дергала и пришла. Сразу тесто поставила, пироги. Сейчас уже обед. Надо будет к вечеру отдохнуть. Отдохну и потом мы пойдем в огород. После я вам покажу, что мы там делаем. Все, друзья. Ну, вот друзья, ну вот, друзья, мы отдохнули. Я поспала пару часиков. Голове моей легко стало. Давид говорит, когда, мам, пойдем? Потому что он хочет быстрее закончить. Он почти ну, с папой наравне выкопал. Уже столбы поставили. Вот, смотрите. Здесь столб, там столб. Это старую сарайку мы разобрали. Ну, то есть не мы, а Дима с пацанами. Вот. Даринка у нас сегодня вообще Я не видел, успел представлять как, как да. давид видел да как сарайка упала но они один удар сделали полтыха она упала да ну пару ударов ну быстро упала пока мы кормили вот друзья короче мы там Делаем Вот видите Доски прибитые Мы там сделаем курятник Посмотрим Короче какая птица будет Будем туда сажать Ну скорее всего курятник Потому что кос мы хотим старый левушок у нас перенести куриц сюда посадим А здесь я хочу Посадить деревья Деревья ну, сделаем мини-шашлычницу Яблони. Яблони, да, обязательно О -о -о. Яблоки вкусные посажу У меня есть адрес Исполин. А Исполин. Кислый, вон, в саду очень хорошо Собирай, да Сюда сладкие, вкусные Груши Еще что-нибудь такое Экзотическое посадим Экзотическое Потом, дай бог Делаем. короче планов много говорить не буду наперед но да чтобы интереснее было да да да а то сейчас скажу и ничего не сделается а так лучше промолчу опа руку аккуратнее Давид. аха не больно нет да? ну ладно тогда радуйся. а так дима тоже помогает 헉, легче. У нас кошки появляться начали. Кошмар. Одни, вторые. Не знаю, откуда идут. К нам идет, Это тоже кошка или кот. Не пойми. О, горет уже. Нас видит. Как будто наша. Тоже ходит кошка, да, вроде она? Голос только это. Нежный такой. На кейсе нашу похоже чем-то. Ну вот, как-то так. Дима здесь бревна вот Андрей спилил на дрова. Рубил с Дамиром вместе. Сколько они? Два-три дня бегали все. Все рубили. Молодцы вообще. Кошак идет, кошак, смотрите. Кс -кс -кс. Ты куда? Ты откуда и куда? не боятся нас не боятся знают что мы молоком кормим кто к нам приходит у нас всегда чаша полная молока ходят здесь как это как у себя дома котенок живет назвали рыжиком смотрите как работает молодец Столбы понаставят короче работы хватает а я сейчас пойду наверное на чеснок или на картошку не знаю куда пойду жарко еще тенечки сижу даринки нянек полно няньки все Девочек подружка Полина вместе с ним воду попил вот котенок мороженое доедает, Рыжий Вася опять на промысл ушел. Дарина, это не наш телефон. Дай Полине это у Полины. Обижаха Да, как и вы, да? Да Да Весмолка Ага траву выбирать на картошке И еще раз пройтись Тяпочкой пройтись Вот она вытянулась Хорошо Была совсем мелкая вот, смотрите, у меня на фасоли травы Ножкинку вот. Кстати, я еще заметила Фасоль на солнце Медленнее растет, чем в тени В тени уже у меня В одно время сажала В тени уже у меня оно усики пустили Так что как-то так, друзья Я на картошку, наверное, пойду